Привет, земляне, с вами Брис. И Перпин, и мы пришли с миром Сегодня у нас тема такая необычная, но для всех жизненная, я полагаю Сегодня у нас будут больничные истории про беспредел в поликлиниках, про то, как они нас бесят А бесят они многих людей, потому что в основном молодежь туда не ходит Туда ходят старые и злые бабушки и такие же старые и злые врачи Блин, после этого видоса у нас будут спрашивать, а что нас в этом мире не бесит? Ну так-то все бесит, по факту я тогда начну, наверное, да? Крой, я сегодня рассказываю про педали гинекологов. Ненавижу всех гинекологов. Я не встречала адекватных. Так получилось. Но а, да, блять. Тема вообще отвратительная. Мне даже слово это противно произносить. Настолько сильно я не люблю этих врачей. У меня есть какие-то проблемы со здоровьем, из-за которых мне нужно как можно чаще ходить к этому гинекологу. Но чтобы вы понимали, за последние три года я, наверное, там только один раз была. Настолько сильно я не хочу. Я, наверное, предпочту умереть, чем пойти туда. Вот. Я ходила к обычному нашему гинекологу в поликлинике, ну, бомжаскому, просто зашел по записи, пришел, да. К нему, кстати, еще хрен запишешься, блядь, все записи заняты, приходишь, а ты в очереди один, вопрос, куда все остальные делись. Ну, не важно, просто к слову так. Угу. О, кстати, абсолютно жизненная ситуация. С гинекологом ты записываешься, приходишь, у тебя запись через полчаса, а никого нет вообще. Да, а ты не мог записаться, потому что все уже на месяц вперед. Такое ощущение, что они берут запись в день и уходят. Ну, не важно, не важно. Это, это уже другая история. В общем, э, я пришла к врачу такая типа так так вот есть какие-то проблемы как их решить и она такая типа хм, понимаю хорошо хорошо открывает Google и б, б, вводит мои симптомы в гугле при мне тебе смешно а мне было не смешно она реально просто открыла первую же ссылку и выписала оттуда лекарства и сказала мне идти их купить вопрос нахуй я ходила я в поликлинику остается так открытым, потому что ну ладно будем 4 лекарства, так-то помогли, но я могла это и Ты сама науглядь сделать сука. сама. <смех> это было настолько тупо, что я короче пожаловалась на это маме, и она такая типа че. Разбор полетов был у меня мама очень агрессивно, она тот самый человек, которому не доложили, не знаю одну сушину в набор, она позвонит всем и разорвет весь офис, пока ей не привезут ее. Но после этого она решила, что я буду ходить к частному гинекологу, я уже Обрадовалась, думаю, ну класс. Ну, круто, да? Часто гинеколог звучит уже... Только для тебя. Первый раз, когда я к нему пришла, она со мной была очень вежливой, постоянно такая... Просто очень вежливая, да? Хорошая тетенька Я уже думаю, вот он, вот он, гинеколог мечты. А затем мне сделали одну процедуру, после которой мне все болело неделю. Я корчилась от боли просто пи***ц как сильно. Но она там меня, типа, успокаила типа, потерпи вся хуйня. Но это было настолько И больно, б***ь. Это еще и длилось очень долго, что я поняла, что что бы со мной ни произошло, я, наверное, больше никогда в жизни туда не пойду. И это все. Короче, в общем, я решила, что я не буду ходить больше к каким врачам. Вообще, я реально лучше помру. Это было реально очень-очень стрёмно. И когда приспичило идти в следующий раз, меня опять отправила мама к этой врачихе. И я такая думаю, ну, она вроде нормальная, да, конечно, неприятно будет, но, по крайней мере, она адекватна и не гуглит при мне мои симптомы, да. Я прихожу к ней, и она такая, типа, ну, дайте календарь своих месячных. А я вообще его нахуй не веду, и ебу я в рот, нахрен он мне вообще. У меня также Кто вообще идет календарь месячных? Короче, я ей сказала, что мне его нет, и типа сказала, что когда-то там примерную дату, на... она сорвалась, она на меня, прикинь, наорала, типа, что ну, я что? тупая, не веду, вообще-то я такой специалист, у меня запись на три месяца вперед, как я вам поставлю точный диагноз, если вы даже не в состоянии вести сраный календарь с месячными, я такая... Да пусть сама тогда его ведёт. Вау, okay, wow, wow. она мне выписала анализы, я ушла через 5 минут. И знаешь что, я даже не пошла на эти анализы, потому что я подумала... Знаешь что, мать, пошла ты нахуй. Я лучше... лучше деньги за это платить. Да, то есть это был первый как бы, прием, он как бы идет бесплатно, но за анализы нужно было отвалить кругленькую сумму. На после того, как она меня обосрала ни за что, я такая... Пошла ты в жопу. Короче, эта история там, почему я ненавижу всех врачей, а гинекологов особенно сильно. Потому что, мне кажется, она... Просто такая, типа, подумала: Вау, первый раз к нам пришли, и все, сделаю. Буду хорошенькая а начну, начну худеть людей, что мне за это сделают. Кипец. Вот тканец и Жесть какая-то. Сраный. Нет, на самом деле история довольно кринжовая просто, потому что, ну, я, конечно, понимаю, что у нас в СНГ вроде как врачи получают, ну, прям довольно маленькую зарплату И если говорить про врача бесплатного, то там вообще все очень плохо, там они за 12 тысяч еще да. только не делают Но если ты пошла к частному к гинекологу, и ты, ну, платишь деньги за то, чтобы он тебя лечил, и явно они получают не очень-то и маленькую зарплату, то какой смысл орать на клиентов?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 Короче, я всегда лечилась в своей местной поликлинике, всегда лежала тоже только в тех больницах, которые местные, но когда я поступила в университет, университет привязывает тебя к университетской больнице, и если ты, например, болеешь, и тебе нужно больничный, чтобы, ну, выписали тебе освобождение, короче, от уроков, занятий, то тебе нужно идти именно туда, потому что из других больниц не принимают, но ты там записан, то туда можешь идти вообще на изи и все такое, на самом деле больницы реально Выглядит очень классно. Я так думаю, что университет им немножечко денег отваливает за то, что он прикреплен вот к университету. Это болезнь. ну так-то и надо вообще-то, правильно? Я, короче, простудилась, у меня повысилась температура, и у меня болели бока. Ну и, короче, я иду в эту больницу просто для того, чтобы взять справочку. И Я, значит, иду к этой женщине. Женщина очень хорошая, милая, добрая. Значит, она меня пощупала. Она такая говорит, что у вас. Я говорю: вот так, так, температура. Мне бы справочку, она меня начинает щупать. И она начинает меня щупать за бок, и мне начинает становиться больно. Она такая, ты чё? Я говорю, ну, типа, у меня бока болят. Она такая, ты долбанутая. У тебя, если бока болят, у тебя, может, этот, простуда. Ну, не, не просто простуда. Она, значит, меня быстренько повела на анализы. Ну, прям реально в тот же день. Нет такого, что, типа, вот, завтра приедешь сюда, завтра сюда. Она меня быстро же отправила на анализы. Срочно же эти анализы через полчаса мне дали результаты. О, нифига, вот эта скорость. Да-да-да, больница, на самом деле, реально классная. Я пришла снова к ней. Уже минут через 40 я была снова у нее. У нее, у нее там почти никого не было. Ну, там, типа, один-два Человека, и то они минут через пять выходили. Не то чтобы я там три часа в очереди сидела. Я прихожу, даю ей результаты анализов. Она такая говорит: все, все, у тебя пил нефрит. Быстренько собирай манатки, короче, и мы тебя везем, короче, в больницу лежать. И такая супер. Охрененно я взяла справку. Хотела два дня прогулять. Ну, и получается, меня сразу же повезли в больницу. Они же. Короче, взяли у меня еще чуть-чуть анализы и положили они меня в больницу. А эта больница была мне вообще. Незнакомые находилась хрен знает где не знаю почему они направили меня именно туда не знала а потом узнала потому что это больница это больница где стажировались медики oh, подруга я тебе сочувствую я понимаю что медикам надо на ком-то учиться но я предпочла бы чтобы на мне эксперименты не ставили да и по сути я стала одной из экспериментальных на, на, я на мне реально как будто проводили опыта то есть у нас там были э, медсестры и медбратья, только студенты. И, чтобы ты понимала, э, у многих людей не видно вену, а мне постоянно ставили капельницу. Боже мой, я бы сбежала оттуда сразу, как поняла, в чем дело. Вот, и значит, у меня, ну, довольно плохо, видимо, видно вены. И мне вот эти студенты постоянно капельницу ставили, может, раза с пятого. Я была вся обколотая. У меня вены выглядели, как будто я сраная наркомушница. Я когда выписалась, у меня все все было в синяках, абсолютно, я была вся обколотая. И был, короче, один случай, там был один парень, мы его между собой называли снайпер. Даже знаю почему, потому что он никогда не попадал ни у кого первого раза. Мне нужно было сдавать кровь из вены, но я, значит, прихожу в кабинет, а там он, и я такая, я все сразу поняла. Я, значит, сажусь, протягиваю руку А у них есть такая штука, она называется вакумайзер Ты ее вставляешь, и у тебя как бы, ну, сама кровь набирается И до этого мне брали кровь из вены вакумайзером А он э, хотел взять у меня кровь шприцом Потому что, ну, как я поняла, уже потом, когда он меня все обколол Как я поняла, э, вакумайзер неудобный для него Ну, значит, я сижу, он начинает э, заталкивать шприц Какая отвратительная история Просто... Да-да-да, э, вот просто вот, чтобы максимально было отвратительно, представь. Э, он заталкивает шприц, начинает тянуть, не тянется, потому что вену он не попал. И он, не вытаскивая из моей руки шприц, начинает чуть-чуть вытаскивать и заталкивать в другую сторону. Снова Ау. начинает тянуть, не получается, и он снова, не вытаскивая Джоже, из кожи, перпи, начинает тянуть. <связать> начинает ш... поворачивать ее в сторону и так он наверное раз в семь просто фистинг был Ты в моей шатай. руки пожалуйста боже рука разболелась вот. причем обе. около семи фрикций было он так и не нашел <связать> и он такой не могу найти вену давай другую руку <связать> Он берет вторую руку, ну, типа, на одной руке не получилось, он берет вторую руку и начинает проделывать то же самое. Короче, у меня все было абсолютно разодрано в клочья, я сижу, а не то, чтобы мне было больно, на самом деле, больно не было. Просто было, ну, неприятно, как минимум, на это смотреть, когда тебя просто изничтожают изнутри. В итоге он такой, ой, слушайте, короче, я этот не, не нашел, а, подойдите минут через 15. Я иду в свою палату... Начинаю мазаться йодом. Я не знаю, попросила на регистратуре йод, помазалась чуть-чуть йодом, чтобы хоть как-то остановить все то кровотечение, которое у меня было из вен, потому что кровотечение было очень жесткое, очень сильное. А в итоге, через 15 минут, я снова к нему прихожу. Я, видимо, вообще бессмертная. Он пару раз потыкал еще раз в те же самые места. Причем он постарался попасть в те же самые дырки, чтобы не создавать новые. Смысл? О, боже мой! это Конченый! Я надеюсь, он не вот. стал врачом, прости, чувак <свят> Но это правда В итоге он просто позвал старшую мисс сестру Она взяла вакуумайзер С первого раза ткнула мне в здоровое место С первого раза ткнула мне в здоровое место И разом взял, взяла всю кровь, которая нужна была Ребят, не болейте Ребята, которые учатся на медиков, пожалуйста, подойти с первого раза знаете, кто и кто попадает в Вену всегда с первого раза? Наши спонсоры. Я на ну, 100% уверена, что тот чел не стал бы нашим спонсором. Да-да-да, вот. Если бы наши спонсоры были бы врачами, они были бы самыми классными, самыми крутыми врачами, которые не гуглят диагнозы, попадают в Вену с первого раза и всегда хорошо относятся к людям. Всем спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши сольные каналы, подписывайтесь на группу ВКонтакте, на Инстаграм, на Твиттер и не подписывайтесь на ТикТок! ТикТок Венус Вену с первого раза не попадает! Самое главное, у настоящих врачей нет времени сидеть в ТикТоке. Вот. Да-да-да, все правильно, все. Всем спасибо и всем пока! Пока!